Что? Ты? Что ты мне рассказываешь? Что такое? Всем привет! Сегодня я расскажу вам о трех ингредиентах косметики, которые могут негативно влиять на состояние вашей кожи или на ваш организм в целом. Я уже снимала видео о трех потенциально опасных ингредиентах косметики раньше, поэтому, если хотите посмотреть первую часть, а я вам настоятельно рекомендую ее посмотреть то вот здесь вот где-то я добавлю ссылочку и также ссылка на это видео будет в описании. Вы можете кликнуть и после этого видео сразу посмотреть то, потому что там также я говорю о важных вещах, о том, какие ингредиенты могут быть потенциально опасными для вашего здоровья. Сегодня это, можно сказать, в какой-то степени вторая часть и я больше сконцентрируюсь на трех группах ингредиентов, которые могут раздражать кожу, то есть могут вызывать у нее какую-то не такую реакцию, какую вы бы хотели. Кто здесь вновь? Меня зовут Аннет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравится видео о косметике, не тестированной на животных, то не забудьте подписаться, а также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео, а именно дважды в неделю. И первая группа ингредиентов, я уже вскользь о ней упоминала в, наверное, нескольких своих видео, это сульфаты. СЛС, СЛС, СОДИУМ ЛАУРЫЛСУЛЬФАТ, СОДИУМ также не них могут быть еще другие названия. Думаю, что я вот где-то здесь добавлю вариации того, как эти ингредиенты могут быть указаны в составе самого продукта. Это обычно те ингредиенты, которые помогают продукту пениться. Поэтому очень часто они встречаются в составах шампуней для волос. Гелий для душа, мыло, бомбочек для ван, пены для ван. Но за счет того, что они вот так вот хорошо пенятся, там достаточно мелкие молекулы, которые проникают очень глубоко в кожу. И ее очень сильно обезвоживают и пересушивают таким образом. То есть, вроде как бы, они и помогают ее очищать, но в то же время, к сожалению, они могут вызывать раздражение, то есть. Кожа начинает чесаться, шелушиться, также очень сильное может быть раздражение глаз, если вы используете эти продукты где-то в зоне лица, если это, например, гель для умывания. Также вдыхание этого ингредиента потенциально может раздражать легкие, поэтому я последний, не знаю, наверное, год-два пользуюсь гелями для душа и шампунями без сульфатов. И, если честно, я заметила просто радикальное изменение в том, как чувствует себя моя кожа, потому что раньше, когда я пользовалась гелями для душа с сульфатами, то после душа у меня было такое ощущение, как будто у меня просто как панцирь на спине, кожа просто ужасно шелушилась, и без какого-либо лосьона я не могла просто дальше нормально функционировать, потому что это ощущение сухости очень сильно отвлекало и раздражало меня. И как только я перешла на гели для душа без сульфатов сразу все поменялось в лучшую сторону и если честно, это такой момент может который мы не замечаем, когда мы постоянно пользуемся гелями для душа с сульфатами или там гелями для умывания с сульфатами но поверьте, как только вы откажетесь от этого ингредиента в составе своей косметики и средств по очищению вы увидите очень-очень очень большое изменение и второй момент касательно сульфатов они добываются из кокосового масла и также из пальмового масла и если кокосовое масло это еще так в принципе спорный вопрос то пальмовое масло и способ его добывания очень опасен для нашей окружающей среды также здесь я добавлю ссылку и в описании на видео, в котором я посвятила просто все внимание пальмовому маслу и его негативным сторонам с точки зрения влияния на нас и на окружающую среду, поэтому обязательно его посмотрите, оно очень информативное. А, и также хотела сказать, что я очень заметила большое изменение в состоянии своих волос, когда отказалась от шампуня с сульфатом, особенно сейчас, учитывая, что они у меня находятся в не в лучшем своем состоянии, то это играет очень большую роль, как только у меня заканчивается бессульфатный шампуни, если где-то просто, не знаю, один раз по моему голову шампунем с сульфатом, просто там, потому что ничего больше нет под рукой, то я потом очень сильно об этом жалею, потому что волосы становятся пересушены и очень ломкие. Поэтому, да, сульфаты это первая такая группа. Вторая группа это формальдегиды. Здесь, если честно, я вообще удивилась, когда я узнала о том, что эта группа ингредиентов присутствует в косметике, потому что я знаю, что формальдегиды также используют в музеях для того, чтобы сохранять, там, не знаю, каких-то животных, какие-то биоэлементы, которые потенциально могут разлагаться. Вот формальдегиды помогают эти элементы дольше хранить. Поэтому, если честно, то ассоциация, конечно, не очень приятная уже изначально с этим ингредиентом, а тем более, когда речь идет о косметике, то здесь мне кажется формальдегидом вообще в принципе не должно быть места. И формальдегиды часто встречаются в средствах для волос, то есть по уходу за волосами, это шампуни, кондиционеры. Также они встречаются при, насколько я знаю, кератиновом выравнивании. Там тоже вот в этой всей смеси, в этом составе есть формальдегиды. Также вы их можете встретить в средствах для ногтей, для укрепления ногтей. Можно их найти даже в увлажняющих кремах, в зубной пасте, это для меня вообще просто на голову не налазит, и в жидком мыле. Опасность формальдегидов заключается в том, что они вызывают очень сильное раздражение. Даже некоторые исследования показывают связь формальдегидов с развитием рака, поэтому... Это очень опасный ингредиент, и я настоятельно рекомендую исключить всю косметику, в составе которой находятся эти ингредиенты, потому что ничего хорошего вам это просто не принесет. Третья группа ингредиентов это минеральные масла и вазелин петролиум, его также производные. Чем опасна эта группа? На самом деле, я думаю, что из этих всех трех категорий она находится на такой самой низкой ступени, но, тем не менее, я хотела бы с вами об этом поговорить, просто чтобы вы были в курсе, потому что это достаточно важная информация. Петролиум сам по себе это нефтепродукт, и уже это должно натолкнуть вас на какие-то размышления. Также из петролиума производят вот эти вот минеральные масла. Их добавляют для того, чтобы продукт был более эластичным, чтобы он делал вид, как будто он увлажняет вам кожу. Это очень дешевый, в принципе, ингредиент, поэтому добавляют его в косметике направо и налево. Но дело в том, что абсолютно никакого увлажнения вашей кожи он не дает. И точно так же вот этот петролиум по-другому, это вазелин, который мы типа используем там для увлажнения, не знаю, локтей, пяток, каких-то сухих участков. Ничего он не увлажняет. Он просто создает видимость того, как будто есть вот этот вот фактор увлажнения, хотя на самом деле все, что делает вазелин, он просто перекрывает как бы, кожу и блокирует ее от какого-либо воздействия снаружи. На первый взгляд, вам может это показаться достаточно полезным, но на самом деле это не так. Из-за того, что он работает, по сути, как пленка такая на вашей коже, вот не знаю, представьте, что вы возьмете пищевую пленку и просто замотаете ей все лицо, при этом, не знаю, сделаете просто маленькие дырочки, там, не знаю, носу для того, чтобы дышать, но можете себе представить, что будет с вашей кожей к концу дня, если вы замотаете ее пищевой пленкой? Как минимум у вас появятся новые высыпания от того, что кожа просто не дышит. Она заблокирована, и маслам даже, которые вырабатывает ваша кожа, им нет выхода наружу. Бактерии, которые на вашей коже есть, они размножаются, нарушается баланс, появляется высыпание и все как бы производные из вот этого вот процесса. Если вы не хотите, чтобы у вас были высыпания, избегайте желательно этого элемента. Он может быть в составе указан абсолютно по-разному, как и минеральные масла, так и как сам петролиум, то есть в такой более гелеобразной текстуре. Практически всегда он встречается в бальзамах для губ. Это, наверное, такой самый популярный способ его использования. Также в каких-то бальзамах для там, сухих участков кожи, в увлажняющих кремах. Ну, то есть на самом деле минеральные масла, они встречаются в очень большом количестве косметики. Я где-то здесь добавлю список вот этих названий минеральных масел и петролиума, просто для того, чтобы вы понимали, что вы должны искать в составах косметики. Поэтому, если особенно у вас чувствительная кожа, если она склонна к высыпаниям, если она склонна каким-то реакциям аллергическим, я очень вам рекомендую избегать вот этих вот трех групп, а именно СЛФ, то есть сульфаты, формальдегиды и петролиум и минеральные масла. И поверьте, ваша кожа вам будет за это очень благодарна. Если вас интересует, откуда у меня вся эта информация, то источники я укажу в описании, поэтому можете зайти, в принципе, почитать сами о каких-то исследованиях, которые были проведены на эту тему конкретно с этими элементами, которые подтверждают или опровергают какие-то мифы и факты. И я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если вы хотите больше видео об ингредиентах в косметике, то ставьте этому видео палец вверх, и я обязательно их буду для вас больше снимать. Если честно, то, наверное, вот такие вот информативные видео мне снимают, нравится больше всего, и я надеюсь, они вам тоже нравятся. И сегодня я хотела бы передать привет пользователю с ником Ravis. Я надеюсь, я правильно прочитала. Спасибо тебе большое за то, что смотришь мои видео и оставляешь свои комментарии. Если вы хотите, чтобы в следующем своем видео я передала привет именно вам, то не забывайте оставить свои комментарии внизу под этим видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, я заливаю видео дважды в неделю. И до встречи в следующий раз. Пока!